Откуда президент взял деньги на помощь странам? Я нахожусь в Аризоне, в городе Феникс, бензин, вы видите, наверху, 2,19, да? Это один галлон, 4 литра. Но если разделить, то получится 50 центов литр. 50 центов, 50, 30. 28 рублей получается. Как прожить вот 5 5,9 тысяч? Как прожить мне на ней, куда вот я вот там только на лекарство три с половиной тысячи дала, только 10 уколов мне сделать. Воду надо купить, лекарство надо купить. Другие пенсионеры также получили письма счастья. Получается, мусорная компания экономят, а владельцы свалки наживаются. Все довольны, естественно, кроме природы и жителей окрестных районов. Недоделки и ошибки с недостаточным качеством управления с недостаточностью профессионально подготовленных людей в органах власти. А порой просто напросто с равнодушием, без инициативности и так далее. Мы все это понимаем, но в целом мы движемся в нужном, правильном направлении. Хорошо Да как хорошо, дом, видите, весь худой. После того, как заканчиваешь топить, два-два с половиной часа в квартире холодно. Опять. За полвека трубы, краны и радиаторы в этом доме проржавели и засорились. И даже как-то не верится, что кто-то всем этим еще пользуется. А в газификацию здесь уже мало кто верит. Тем более, что у государства сейчас другие планы на деньги и на газ. Ух, сколько это! Вчера царь! Сегодня, царь! Каждый день ты царь ты царь! быловато